Приветствую всех любителей видеоигр, а играть будем в игру под названием Track to Ее тоже мне предложили, естественно, для прохождения, не знаю. Как бы она мне показалась немножко, ну, такой себе, как бы, это на любителя. Я посмотрел трейлера. именно по трейлерам она выглядит очень классно. Попробовал чуть-чуть поиграть, для тех, кто хочет насладиться сюжетом, для тех, кому важен сражение сюжет, естественно. Ронин для опытных игроков готовы проверить свои силы и концей недоступен. Поэтому мы будем Бусидо. Бусидо. Уверен, что да, да, я там чуть-чуть попробовал поиграть, тренировку чисто прошел. Ну, стилистика игры прикольная. Я таких игр, ну, как бы в целом, их не так много. Считается, что тот, кто достиг подлинного баланса, способен предвидеть будущее. Тот же, кто его потерял, не видит дальше своего носа. Начнем с малого. Юнец. Трейлеры класс. Сосредоточься, отметь, что тебя ждет впереди. Изучи свой путь, прежде чем вступать на него. Вдох, выдох, распахни свой раз. Укроти свои мысли, юный Хироки. Этим владеют все самураи. Трейлер был... Зачем столько раз упражняться в одном и том же, мастер, Сюзера? Чтоб заметьте, мастер изменился, чтобы вы заметили, да? В трейлере один мастер, чтобы стать самураем, ты должен непрерывно оттачивать мастерство. Итак, успокой свои мысли, сделай воду, вдох, вдох и задержи дыхание. Мысленно представь намерение соперника. Отвечешься, жди смерть, Ирок. Попробуем снова. Да, ,先生. Учитель. Сэй. Учить значит учиться. Сегодня я покажу тебе это. Освободи мне место. Так, передвижение... Вот так, смотри внимательно. Играть буду на геймпане. Посмотри. Так, покажи, чему ты научился. Хироки. Хироки. Хироки. Так, простые комбинации XX, движение вверх, движение вниз. Ага, хорошо. А вот она самая выносливость. Мощная атака. Кстати, она ну, нормально так выносливость отнимает. Разворот. Внимли Юниес. Никогда не пращайся к врагу к вот сразу... Тот, кто владеет одной лишь атакой, обречен. Защитойся. Ну же, блокируй! Ну же, юнец, блокируй Глупо выжидать, пока противник устанет Двигайся, словно ветер Чтобы его клинок тебе не касался Изнеможение Когда выносливость падает До угрожающей низкого уровня Наступает изнеможение Подробнее закрыть Вы можете отразить удар противника При помощи контратаки И вот контратака. Ага, все это быстро Во время прям блокировки во время его удара, точнее Блин, ну вот такие игры советуют, где я должен быть очень внимательным, очень аккуратным Там блокировать все на свете И это самое Ой-ой-ой, а давай просто блок А, нет, быстро нажать И, оп Отлично И, оп Все, пошел, да А я же, я же успел Отлично. Научился. На сегодня достаточно. Завтра мы. Мастер Сендрюха! Мастер Сендрюха! Вы сразу что нужны? Оставайся здесь, Юнит. Но. Помню, чему я тебя учил. Всегда слушай, сенсея. Береги себя, Юнки. Походу, уже понятно, что там кто-то напал, и надо будет сейчас обороняться в целом. Что же нам делать, Айка? Впервые вижу отца таким взволнованным. Мне страшно. Хироки, нужно выяснить, что случилось. Блядь, какая любопытная. Но он же сказал, я уверен, что важнее твоей учебы. Идем. Теперь мне интересно. Нихуя он катану взял? Нормальную катану. Рядом с Дзер расположена тренировочная зона, где вы можете поупражняться. А я могу его подождать? Просто любопытно. Блять, тратить ваше время. А я здесь не могу размахивать ничего. Просто вот реально любопытно. Я сразу вспоминаю Far Cry, тот же самый клавить, аж попить захотелось. Так вот, если там 5 минут подождать, допустим, то будет альтернативная концовка. Ну ладно. Давайте не будем тратить ваше время. Опа! А вот и тренировочная зона. Все такое в серых тонах, бля. Так. Два быстрых. Один очень медленный. Хорошо, допустим. Раз, два. И третий он идет медленный. Раз, два, и сразу блок. Я просто почему хочу потренироваться, я могу. А, с большого удара нельзя поставить блок, поэтому, скорее всего, меня разъебут, его. То есть, раз, два, и он сразу может поставить блок. С одного удара он не может поставить блок. Поэтому ставим два, и сразу, если что, блок. Отлично. Хорошо. Убери катану, пожалуйста. О, красавчик. Ну, пойдем. Как в Спринт можно? О, можно спринт. Отлично. Ну, пойдем. Мы немножко потренировались. Он должен быть отправился в город. Сюда. В небо может свободно перемещаться, однако уже будет убрана. Мастер Сиза еще ни разу не привал тренеров, Неужели я его так разочаровал? Не говори глупости, Хироки. Ты его любимый ученик. Да нет, что-то случилось. Может, напали. Он же оружие еще какое взял. Камон. Это был Санзеру? Точно. Да еще так спешил. И ученик сразу за ним. Эй, молец, твой учитель направился к воротам. Спасибо. Блин, прикольно. Дружище, третий раз повторяю. Не продается. Но мне нужно, плачу двойную цену. Это семейная реликвия, Мои предки будут безутешны, если мы лишимся ее. Да, безутешно. Город живет. Город жив, живет, все хорошо. Вот и ворота, кстати, куда он направился. Шлифованный рис. наверное, в эту сторону. Здравствуй, Хироки. Купил бы Айко угощение. А как? Она же, ну... Ты так покраснел, нам в любом случае нужно спешить. Хотя выглядила вкусно. Я бы купил, кстати, сейчас. Реально дал. Он нам что-то дал, да? Нет? Нет, он просто ручкой помахал. Блин, а я попытался. Макрель. Акуэль. Малювский. Поможешь старику с телегой? Санзеру так пронесся, что напугал меня, и она съехала в канал. Конечно, помогу. Конечно. Не знаете, куда он направился? Благодарю юноша. Видел, как он сбежал по ступенькам. Должно быть, что-то творится за главными воротами. Надо будет. Быть... Блин, надо быть в новом сохранении, попробовать концовку посмотреть. Так, иногда, чтобы продвинуть дальше, необходимо отвинуть некоторые объекты в игре. Ага, то есть туда? Стой, стой, стой, стой, стой. Он сам встал и начал двигать. Отлично. Все, что ли? А, больше с ним поговорить не буду. Типа, не спасибо, не это самое. А вот! Большая... А, ладно, хорошо. Все отлично. Добраться до главных ворот. Журнал обновлен. А чего волноваться? Тут же ничего не происходит. Говорю тебе в лесу разбойники Ага, а озеро это проход в страну мертвых Да нет же, я видел их шатры Шатры, есть ничего не непредпимого Они нас всех в отправят Да хватит людей пугать, небось просто браконьеры пришли поохотиться на серов. Эх, да, таких многих не. Я знаю короткий путь, но мне вообще-то туда нельзя Раз мастер рядом нет, никто нас не наругает На самом деле он не такой уж и строгий, а ведь он и сам наверняка тут прошел Сейчас нам с кем-то биться придется, да? А я... А чего я не могу дальше-то пойти? А, во. Так Вы что здесь делаете? Воришки? бежим. Простите, господин. Свежие сливы в самом саку. А давай к нему подойдем, конечно. Я бы угостил лайк, но у меня нет денег. Бля. Ну как тут устоять? Вот, держи. Подарочек от меня. Вы очень добры. Завтра куплю побольше, а обещаю. Да ладно, дал. Найди новый предмет. Ракушки из набора а, кавайса. Детали из игры... А -а. В парной ракушке КВС Если это набор со свадебной церемонии Мои родители занимали высокое положение в обществе Здесь изображены двое Возможно мои родители Это же их разлучило Вот бы найти пару Бля, нихуя есть. Навыки Ебать, я буду качать навыки Артефакты А, ну вот есть ракушки А, то есть у меня один набор А у них есть вторая ракушка Еб Вот это круто А где Айка, стоп? Я че, не туда пробежал? А вот Айка, стой, дай поговорить с тобой Ладно, я понял Куда мне бежать-то? <laughs> я немножко теряюсь в этой пространстве серой Блядь, ладно, меня, наверное, в ту сторону Посети святилище, чтобы сохранить прогресс И полностью установить здоровье и выносливость Хорошо Отлично А, вот и чекпоинт сработал Даже ворота открылись перед нами ни с кем поговорить в принципе нельзя, я помню. Опять она меня отвергла, брат. Что на этот раз? Я сказал, что последуй за ней хоть царцу мертвых, как создатель Идзанаги. За своей Идзанаги. Красивые слова. А она ответила, что даже Идзанаги сбежал, увидев, что супруга лишилась былой красоты. По сути, так и было. Да и добавил, что я буду также же неверен Возможно, просто не судьба, брат Мне нравятся такие диалоги классные, если честно Мелкая вроде бежит за нами, а вроде нет Пропустите, сейчас моя очередь Друг мой, победа достанется тому, кто ждет на полчаса дольше, чем соперник Тут тебе рынок, а не Дэдзю. Прошу, проявите... Так, ладно, давай ему поможем, да? Вы не пострадали? Не-не-не, просто досадно. Я должен найти мастера Синдзи, но потом вернусь и вам помочь. Спасибо тебе, Хироки, но я и сам справлюсь. Помогу, только покупателя обслужу и сразу к вам. А, вот торговец поможет. много благодарен. Так, а помочь я никак не могу, да? То есть, типа, в целом я бы хотел ему помочь. Ну, жаль, жаль. По мелочи бы я помогал. Так, ну пойдем дальше, ладно. Бег скорее передвижение, однако расходует выносливость во время боя. То есть без боя он не расходует выносливость, хорошо. Хироки, кто-то кричит. А, кто-то кричал? Да, видимо, сенсей там. Бежим туда. Скорее! Разбойники, спасайся, кто может. Бежим, бежим! Защищайте ворота, Хироки, это захватчики. Вот куда отец так спешил. Мы должны его отыскать. Держись поближе. Бля, ебать, я от нее убежал далеко. Они повсюду. Глазам не верю. Кто-нибудь, помогите ему. Нас всех убьют. Дайте им отпор. Ну, чувака убили, да? Кто может сражаться? Я только... Нужно копье. Нет, его убили. Хироки, помоги им. Я найду отца. Блять, нет, не уходи, не уходи Да-да-да, это слишком опасно Я знаю в тысячу раз больше пути, чем эти нелюди если она умрет, я казню эту игру Только не попадай себе на глаза, Сенсей, не прости Если с того, что случится А я, я Тупай, Хироки, не волнуйся Ну Но... все, давай, блядь. Надо сохраниться А то потом бежать до следующего человека будет долго Так, птицы здесь, чтобы сохранить прогресс, конечно Ну идем сражаться О, тут людей поубивали, я смотрю Вот и мой первый противник Оставь их Так, я забыл кнопку блокировать, блядь и что ты мне сделаешь? Не Недомерок. Я самурай. Так, на какую кнопку блокируете? А, все, нашел. Давай, блядь. Ух ты, блядь. Так, нормально. Ебать, он мне жизнь отнял. Отлично, порезал. Порубал, тварь. Бля, он меня с, одного, с одной точки столько жизни отнял, капец. А, ну тут... А, кровь, кровь, вижу. все вижу, отлично. А, вон и отец. О, сенсей. Окружили твари. Давай-давай-давай, ему поможем. Жизни бы только восстановить. О, нифига, я его быстро порубал. У меня там, наверное, одно касание осталось, и все. Умоляю, уйдите, а тут то... так, посетите светильник, чтобы восстановить здоровье. Спасибо. Так, удерживайте. Ага, хорошо. Так, теперь ваш персонаж будет автоматически разворачивать следом к нападающим при блокировании или отражении атаки. О, спасибо, спасибо. Уровень здоровья определяет, сколько ударов вы можете выдержать. Уровень выносливости сколько действий вы атак можете совершить. А, это во время боя. Ай-яй-яй, ай, ай. Отлично. Так, развернись. Блин, ну прикольно. Пока неплохо так, если честно. Так. Спасибо, мне нужно это. А, время от времени вы будете получать улучшение за победу над новыми противниками. Или за определенные действия. Так, пойдем направо. Я могу направо побежать. Может, там кого спасти надо? Ух ты, блядь. Вот тут я сейчас испугался, блядь. спасибо. Спасибо. Я чувака спас. блять. Я спас чувака, но потратил немножко жизни перед чекпоинтом. Жалко. Очень жалко. Что это за отважная мелюзга? Назад пёс! Я собрай! Назад, пёс. Назад пёс. Да неужели? Сенсей хорошо обучил меня. Я готов. Ха, бросай оружие у мальчишка. Нет, это мой священный долг. Тогда отправляйся в Йоми, глупец. Это босс. Это своего рода босс. Они пока очень плохо все машут, но... Но, в принципе, их можно пока парировать. Так, назад. Атаки с поворотом позволяют быстрее атаковать находящегося врага позади. О, спасибо. Полезная штука просто, в целом. Куда ты? Иди сюда, блядь. А, куда-то за камеру ушел. Я могу к нему пойти? Умоляю, он лишь дитя. Бля, не могу. Его жизнь ничего не стоит. Так, ладно, я могу? Блин, я не могу ему помочь. Забирай все, что хочет, только не трогайте его. Да как? Я не могу сюда прийти. Как зайти сюда, помочь ей? Твари, ладно, пойдем сюда. Пока не бой, можно и спокойно прогуляться. А, уже бой. Во время переката вы неуязвимы. Ух ты, бля. Блять, он взял, ко по мне попал. Ну ладно. А, он так долго подбегал ко мне, типа, в целом. А, во время так вы неуязвимы, я понял. Ну, во время перекатов. Но они отнимают немного выносливости. Хорошо. Никого не осталось. Может, пойдем, пора выпить и пересчитать деньги. А, а, а, а. Он по мне задел, но это было неплохо Я так двоих порубал вообще, на, на, на нафиг просто Взял и порубал Они уже сожгли столько домов и убили столько жителей, молю богов, чтобы сенсей мог остановить их Зря он не взял меня с собой Я, кстати, да, я уже стольких порубал, что в принципе я бы мог бы справиться Надеюсь, Айка по-прежнему в безопасности Жалко, конечно, стилистика такая чернобил. Моя, моя рука, нога, голова и все остальное. Нет, нет, нет, нет, нет. О, куда я пришел? Явно какое-то скрытое место. У этих крестьян нет ничего ценного. Не торопись. Так, вы можете использовать окружающие предметы, чтобы убивать противника. Если он добычу поделит поровну... Красота Сразу троих Сразу троих вынес Это хорошо Когда же Сёгин пришлет помощь Сёгун Там кто-то есть А, это видите, смотрите, если бы я пошел вот так То я бы на них наткнулся А я пошел с другой стороны Неплохо ну ладно, пока прикольная игрушка, ладно Сколько у меня ждет? Чудовище, демоны Заприте ворота Нужен засов, тащите скорее бревно Быстрее, скоро они пробьют ворота Держим, держим Чем будем сражаться там сегодня? Значит, мне надо с другой стороны, да, найти обход? Ладно, будем искать обход Аль... Ага Иди сюда, бля Ох, тут зволь. Ай, промахнулся. Отлично. Жалко, что я промахнулся. Ищите секретные проходы, места в них могут быть скрыты ценные предметы по типу святилища. О. Повышенный запас выносливости. Улучшение выносливости повышает максимально показатель вашего уровня выносливости. Ну, естественно, вы можете совершать больше атак, больше блокируйте, бла-бла-бла. Сжальтесь, мы ничего не сделали. Умоляю, oh my... oh my... oh my... oh my... сундук в углу, деньги там. Отлично. Поговори с женщиной, пожалуйста. Так, а развернуться не хочешь? Ага. Они бы меня убили. Боссирюкен, атака на расстояние. Босюркен можно метать во врагов. А сколько у меня их? Бойсюрюкен. Хорошо, это понятно. Здоровье выносливость. А, вон навычки-то открываются потихонечку. Так, хорошо. А что, они бесконечные, что ли? Я не понял, они бесконечные или что. А, кончились, блять. Один Сирюкен был. Ну ладно, хорошо, фиг с ним. Я хотя бы пытался. Танобу. Тихо, тихо, тихо. Блок, стар... Ага. Ага. Блин, еще такое обучение. Они еще так долго бьют специально, потому что у меня еще идет обучение. Меня это немножко напрягает, потому что, типа, бля, такой крутой, такой, блядь. Всех луплю, всех убиваю, такой молодец. А потом, блядь, это самое. Забудьте про ворота, штурмуйте стены. Ага. Ой, тихо, тихо. Ага, ага. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ага, ага. Ага, тихо, тихо, тихо. Да, вот видите, они как-то долго все это делают. Ну, хотя бы выносливости не так много отнимать. В принципе, их еще можно долбить, чтобы они выносливость потеряли свою. Так, обыскать окраину. Кажется, они отступают. Сенсей постарался? Останься! Останься здесь! Кто это мне говорит? А, вот. Но мой учитель, твой учитель защищает нас от захватчиков. Не разбрасывайся собственной жизнью в погоне за славой. Какая слава? Учителя защитить! Я не бьюсь, я не боюсь смерти, я должен помочь, сенсэ. Получено Босюрикена. Спасибо. Так. О, святилище. А пойдем в другую сторону сходим. Просто мне кажется, еще концовка отчасти. Зависит от того еще, куда я пойду. Потому что надо было, на самом деле, оставаться защищать город А, вот тут тоже можно сохраниться, смотрите как В гробницах наверняка что-то есть Ох ты, блять Пизда мне? Нет, ладно Оп, не ожидал, да, что я такую падла Блять, одно, одно, одно это попадание осталось Бля Пизда О, ценная награда Повышен запас выносит. А жизни можно как-нибудь это все? Найди новый предмет. Изображение Идзанами. Идзанами влюбленная создателя Идзанаги. Она погибла в родах и очутилась в Йоме. Идзанаги хотел вернуть ее, но не успел. Ибо она уже отведала пищи в стране мертвых. И сроднилась с ней, обретя уродливый облик. Хорошо. Хорошо, что тут два чекпоинта. Поэтому... Хорошо, что я пошел в эту сторону. До следующего нами сохранения дойдем после вот этого. И будем потихонечку заканчивать. Мы же учителя все-таки ищем. Они а в погоню за славу идем. Так. О! Бля, лучший вариант закончить. Помочь учителю и закончить. Бля, если за Если из-за нас. Сенсей! Если из-за нас он умрет, сука, это будет, конечно, крах. Опа. катана в столь юных руках. Даже я был старше, когда убил своего отца. Босс, вот это вообще прекрасная тема завершения. По подойди, покажи, как владеешь клинку. Отлично. Ух ты, блядь, я думал, что я отразил красиво. Ух ты, блядь, нихуя себе. Блядь, я же держу блок. Тихо, тихо. Тихо. Блядь, а он, кстати, хорошо владеет так клинком. Бля, он охуенно сделает. Бля, я думал, что я буду быстрее. Тихо, тихо, тихо, не спешим, не спешим. Блядь. О, я попал по нему. И он по мне. Отлично, я ему по носу задел. Главное, что я не погиб в целом. Да отойди, малой! Малой, это что ли? Я ему переносицу, сюда, расхуячу? Да, по лицу прям. О, я ему нос отрезал. А вот и учитель. Бля, если учитель за нас проиграет, им убивать детей без бесчестно. Часть придумали трусы. А, часть придумали трусы и слабаки. Ты ничего не смыслишь, вор Ступай по пути страха Пока еще можешь Я починил себе страх, старик Умер, учитель Больше чем уверен Да ладно А нам не показали, где он его рассек Просто, понимаете Ну, хорошо Хорошо. И учитель, наверное, ранен Да, в бочинку Сенсей! Хироки, людям нужна твоя помощь Поклянись, что будешь их защищать Клянусь, всю свою жизнь и даже после Клянусь Славно, береги мою Айка Отец. Я не подведу соц. <св -цари> <св -цари> так трагично. Они же, вон же вроде пустят друг друга, ну блядь. Но он бился до последнего, просто нам не очень показали его раны в целом. Нельзя понять. Может быть, его ранили неоднократно, прежде чем умереть. И получается так, что он бился до последнего. Пока не убил главаря не мог себе позволить умереть. А, вот это, кстати, мы. Я теперь понял, что за фишка. Это мы уже повзросли. Хорошо, хорошо. Теперь тогда понятно, в чем фишка. Это был типа, резкий переход в прошлое, чтобы обучить нас. Track to you, Track. Tum -tum. Что такая музычка играет? Будь проклятый предводитель, мы не знаем кто он и как собрал свое войско, но знаем, что он жесткий и беспощадный убийца О, это мы с ней, да, наверное? Ну, надеюсь Его воины, словно тени, покинули горы, на месте двух деревень остались лишь кровь и пепель Не, не такой старый он доберется до нас быстрее, чем любое подкрепление. Если захватит Камикавкуру, то захватит и реку, а затем у нас Камикавакуру. Да. Вы должны думать о населении Камикавакуры. Согласны, их судьба ⁇ наша судьба. Мы должны их простереть и привести. А потом разрушить мост через реку, чтобы войско не добралось до нас. Если мы... Простите, что перебиваю, но у ворот странник умоляет о помощи. Впустите его. А вот это вот уже может быть я, да? Нет, это не уже. Демоны. Это демоны. Откуда ты? Говори же. Они, они явились из ниоткуда, из ниоткуда Убийцы с мертвым взглядом Их предводитель, предводитель просто смотрел Как они... они. Я из Калимакура Которые из... Некоторые из нас бежали в лес Но демоны ринули следом Мои родные Мне очень жаль Принесите этому человеку чаю и риса Мы должны атаковать немедля Их судьба Наша судьба Тупайте с ним, мы знаем, где он. Я организую оборону я, я, я, я напугал, Да уберегут тебя камень, мой хероки. А я же говорю, это вы, блядь Бля, а что такие старые? Можно было бы, знаете, как-то помоложе сделать, немножко. Я не подведу, сенсей. То есть он, получается, в принципе, жил такую неплохую жизнь Ну, после набега Готовился, там все такое Но у него была жена И все остальное Неприданное, скажем так. Ну, то есть, в принципе, он смог прожить хоть какую-то жизнь. То есть он не умер в детстве. Он не молодой, он уже достаточно старый. там еще это самое. Да, смотрите, он не такой. Они из кометку урок. Блять. Камикавакуры. По-моему, да. Значит, вражеские пси уже перешли через регу, времени еще Чем мы опасались. Мы Мы Их уже ебашут. <laughs> Блять, что это за воины? Что Тогда за дело. Бля, не-не-не, все, все, все. Бля, ладно, давайте сейчас их расколбасим. Тихо! Вот так вот просто по одному. Блять. почти ни одного ранения не задел. По одному. Так, максимальный запас больше рекомендующих. Живы мои люди или нет? Я все равно должен добрать, добраться до туда. Навыки. Так, во-первых, ага, я не все нашел, получается, что мог. Изнеможение, разворот, здоровье, навыки обороны. А, тоже не все. И вот эти навыки я тоже не все, еще вообще ничего не получил. В принципе, пока что все. Что, почему я там по заданию было найти мастера? Подождите, что реально? Как открыть это самое? А, найти спутников, точно. А, вот это я все выполнил. Теперь вторая глава. Ну, пока на этом заканчиваем. Блог. О, блядь, взял серикен, потратил. Ну, ладно. На этом пока все, мои дорогие друзья. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Посмотрим, что будет дальше. Мне пока, в принципе, понравилось. Прикольно, прикольно. Так необычненько. Спасибо, ребят. Пока-пока.